Для кого не секрет, что студенческие годы самые продуктивные и интересные. А новости самые запоминающиеся. В эфире «Универньюз» в студии я, Адель Хасанова. так сегодня выпуске. Казанский университет подписал соглашение с Магдебургским университетом имени Отто фон Геррики. О правах ребенка в современном мире говорили в Казанском федеральном. Казанский федеральный вновь расширяет свои границы взаимодействия с зарубежными вузами. Так, 5 апреля было подписано соглашение о сотрудничестве с Магдебургским университетом имени Отто фон Геррики. 5 апреля Казанский федеральный университет посетила делегация Магдебургского университета имени Отто фон Геррики. Основной целью визита стало дальнейшее сотрудничество двух вузов. Мы сегодня приближаемся к модели университета так называемой 3.0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 День преподавательской деятельности в КФУ. После завершения переговоров Ишатом Гафуровым и ректором Монтебургского университета Янцем Тракиян было подписано соглашение, которое даст старт дальнейшим отношениям двух вузов. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. В Казанском федеральном прошла деловая встреча ректора Ишата Гафурова с исполняющим обязанности генерального консула Исламской Республики Иран в Казани. Какие изменения в ближайшее время потерпит сотрудничество сторон узнаем далее. Сегодня на разных уровнях подготовки у нас обучается 55 граждан Ирана в университете нашем. Недавно назначенный в качестве официального представителя Исламской Республики Иран господин Акбали прибыл в Казанский университет для знакомства с ректором Ильшатом Гафуровым. Господин Акбали прибыл в Казань 4 месяца назад и до встречи с ректором успел ознакомиться с инфраструктурой вуза. За прошедшие годы КФУ и различные организации Исламской Республики Иран подписали 9 соглашений и меморандумов, давших начало множеству совместных проектов. Чтобы бизнес структуры России... Татарстаны и Ираны начали понимать друг друга и начали инвестировать друг в друга. Нужно, чтобы с молодых лет люди начали лучше узнавать наши страны. Восточных партнеров прежде всего интересуют три направления инженерные науки, нефтяные технологии и медицина. К слову, для всех из них Казанскому университету есть свои предложения. Анастасия Иванова, Ленардо Влетяров, Универньюз. В КФУ появится объединенная база онлайн-программ подготовки учителей. Такое решение было озвучено 4 апреля ректором КФУ Лишатом Гафуру. По итогам состоявшегося накануне совещания по проекту педагогического образования Миноборнауки Российской Федерации. В задумке проект должен иметь объединенную базу дистанционных курсов обучения, представляемых профильными вузами страны. А мы продолжаем. Когда-то Федор Достоевский написал слова, которые сейчас звучат очень актуально. «Счастье всего мира не стоит одной слезы невинного ребенка». Проблема современного детства до сих пор остается одной из наиболее важных во всем мире. Какие задачи стоят перед педагогами и кому предстоит их решить, выясняла Аделя Шемилова.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 И, что немаловажно, Институт психологии и образования Казанского университета всегда готов поддержать подобные инициативы и принять активное участие в воспитании профессиональной компетентности будущих учителей страны. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. Уже 212 лет в «Альма-Матер» существует демонстрационный кабинет с уникальной коллекцией опытов по физике. Сейчас их там 460. О секретах показа экспериментов рассказал в своей книге Рустам Доминов.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 настраивает эти установки вот здесь на столе, после того, как они убедятся, что прибор работает хорошо, после этого они выносят в аудиторию. В подтверждение своих слов Рустам Валеевич берет бронзовую пластину, насыпает на нее ситоречной песок, проводит по ее краю смычком, и песок на пластине буквально оживает, образуя красивые симметричные линии. Зрелище завораживает. Опыты, которые показывает Рустам Даминов, это всегда яркое и запоминающееся шоу. Анастасия Буряк, Роман Самарин, News На этом у меня все. Смотри Универ -ньюс». До встречи.